Всем привет! Вот я купил наконец-то себе микродисплеи с нашего любимого Алиэкспресс, две штуки по 4000 рублей каждый. Микроскопические экраны, точнее, если, если подробнее сказать, видоискатели, ну, так сказать. Разрешение у них довольно-таки хорошее. Ну, конечно, для, до, до полной виртуальной реальности еще далеко. Чего хочу сказать. Кон, конечно, подклю, я их подключил этот самый, через AV-вход, который подключил вот, по AV-входу вот, через такую коробку к компьютеру, через H... Который этот компьютер переходник HDMI HDMI на AV вот так это все дело конечно выглядит да у меня здесь конечно бардачелло как всегда кстати питается от 3,7 вольта оба, оба дисплея питаются короче показывают ну, ну просто отлично <связано> можно так сказать да кстати когда смотришь в оба глазка да вот я подробнее сейчас покажу как это все дело выглядит вот Такие они. Окулеры, если правильно называть. Они защищены, здесь не прямо линца. Есть такая фигня, как вот за телефон на камере бывает. Прозрачная, защитное стеклышко такое. Да, регулируется фокус для глаза. Ну и вот, конечно, сама плата. Название схема, конечно, спилена. Не знаю зачем это делается, но спильно. Он еще. Там оно выглядит. Вот он у меня здесь YouTube открытый. Сейчас телефон на риск не ведется. Видно, все довольно таки хорошо. Да, когда их берешь и самое, приходится искать угол глаза. То есть. Когда в них в оба смотришь, картинка довольно-таки кажется маленькой. Но когда их, допустим, немного под каким-то. Углом, ну, вот глаза у нас как смотрит. Типа вот вроде как сюда наклонишь немного, один, а другой вроде как наоборот сюда. И получается, вроде как картинка больше и более реальней. Хотя через один окулер видно довольно-таки хорошо все это. Можно сказать, весь YouTube. Да. Ну, конечно, конечно, не такое все крупное. И, кстати, да, вот именно погружение. Погружения здесь нету. Сразу говорю то есть это как тип как Google Glass, я так мне так кажется вот, в Google глаз конечно не смотрел но вот что-то типа того да я конечно их параллельно подсоединил к, к этому входу чтобы на оба глаза это было ну в общем вот как то так оно все дело работает конечно попробую в Очки все дело собрать Для полного счастья. Так, я покажу, как вот два выглядит. Все говорят, ну не, нельзя нельзя показать. Там это самое вот про VR шлема обычно смотришь. Нельзя пока, нельзя показать, типа да, с помощью телефона, камеры, да, как человек будет все видеть. Можно можно показать, Вот все прекрасно видно, какая там картинка. Внутри него. Ну, точно на этом диспле... На этом дисплее. Где? Все, можно показать. Вот два даже одновременно. Я решил конечно собрать себе очки попробовать виртуальной реальности ну так как это самое здесь бы, ну вы знаете там вирусы всякие апокалипсис скоро ну короче ну короче, и полная задница и, ну, в двух словах это сам Проек проекторы и мониторы конечно да хрена потребляют, а здесь всего лишь 3 вольта блин да даже от двух да даже от двух заводится кстати ну, правда, тускло. Но подсветка хуже работает. Да, кстати, вот этот контакт-то. Я так понял, это. В нем есть еще меню, оказывается. Я уж лезть не стал, меня и так, в принципе, все устраивает. Знаю то, что это там езда, почему я контрастность или резкость буду наводить это самое. Я, я... Погружение от этого, конечно, не прибавится. И действительно там дисплей больше не станет. Поэтому я оставил все как есть это самое. Картинка довольно сочная. Блин, как на мониторе, честно, честно скажу. Раз, ой, разрешение. Разрешение, по-моему, 900 с чем-то. У них... что -то такое. Ди... 900 с чем-то... Короче, хрен, с ним, вот честно говорю, не помню. Просто, если кто захочет, допустим, купить. Самое, на Алиэкспрес просто вбивайте самое. микро Микродисплей. И сразу, кстати, найдет. Этого продавца, до это да. отправил, все он, ну, конечно, быстро. Быстро пришлось, естественно. Так что Советую эксперимент. Да, кстати. Если подключить к ТВ приставки, ну скажем так, вот к вот такой мне кажется вообще просто обалденно будет я конечно еще не пробовал сейчас у меня компьютер подключен я сейчас через эти оку... <laughs> через эти окуляры сижу вконтакте слушаю музыку да я сейчас выключил усилитель чтобы меня слышно было ну вот как то так вот еще раз а вот мышка долго не шевелил это, кстати, отображается меню вот этой коробочки. Вот, вот этой отображается меню. Сейчас я... конвертор этого. Сейчас я мышкой пошевелю, мышкой шевелишь, и картинка возобновляется. Да, кстати, да, сейчас покажу фокусировку, как она работает. Вот так фокусировка работает размыта и на редкость наводишь. Вот так как-то. Да, сами, конечно, они яркие, по вот никаких, никаких просто претензий нет. Ну, короче, всем пока. <смех> Занимайтесь. Делать нечего уже, получается. Больше делать ничего не остается. Ну, каждый до свидос.